Mm-hmm. Sure. Sure. Субъекты хозяйствования имеют право осуществлять расчеты наличными в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам. Между собой в размере до 10 тысяч гривен включительно, с физическими лицами в размере до 50 тысяч гривен включительно. Платежи сверх установленных предельных сумм проводятся через банки или небанковские финансовые учреждения путем перевода средств с текущего счета на текущий счет или внесения средств в банк или небанковское финансовое учреждение для дальнейшего их перевода на текущие счета в банке. Физические лица имеют право осуществлять расчеты наличными с субъектами хозяйствования в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам в размере до 50 тысяч гривен включительно. Между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению, в размере до 50 тысяч гривен включительно. Платежи на сумму, превышающую 50 тысяч гривен, осуществляются путем перевода средств с текущего счета на текущий счет и или внесение средств на текущие счета. Ограничения не касаются расчетов субъектов хозяйствования с бюджетными и государственными целевыми фондами, добровольных пожертвований и благотворительной помощи, использования наличности, выданной на командировку. Национальный банк Украины имеет право устанавливать ограничения по выдаче наличных по электронным платежным средствам. Ограничения по выдаче наличных по электронным платежным средствам могут устанавливаться платежной организацией соответствующей платежной системы и банками, членами